Номер один день. Вытащили все, что здесь было. Здесь было целых два пакета в вот, этой вот, маленькой дубочке. Всяких очень нужных полезных вещей. Кстати, когда у вас нет терапа, можно взять гофру и согнуть ее дважды. Затянуть хомутиком. Так, первым делом нужно отрезать силикон. Для чего здесь силикон? Чтобы она вот так вот не бултыхалась. Мы ее просто приклеили, чтобы она с не раздражала. Сейчас будем пытаться все это удалить отсюда. Самый дешевый силиконный силировага держит. Ну, достаточно так хорошо держит. Теперь это все очищается. Знаешь, Ты эту плитку с долгышей выкинешь. А, а ну только да. Отчетит только вот эту. Ну, давай, сейчас будем мыть ее. Там не надо, значит, показывать, да? да? Нет, тут просто труба тянулась, и сейчас если все это вырвется. В общем, убираем тумбу. Убираем унитаз И долбим стену Такие планы, да? да? Ну да, примерно Потому что уже вызвали сантехника на послезавтра Чтобы переварить счетчик водяной Не на послезавтра, а на завтра Ой, уже на завтра, да Вчера было послезавтра Да. Уже завтра. Вот, поэтому мы покажем уже следующий этап Убрали туалет Начинаем долбить стену Чтобы переносить счетчик Выше да? Насколько? Ну, где-то на уровне глаз, вот сюда, примерно. Потому что под ним еще будет фильтр, какие-то да, чтобы все это было в доступе. И не нарезать унитаз, чтобы все это обслуживать. Да, Смотрю всё. в камеру и понимаю то, что пластинцы. это, чтобы вытирать. А, это грязный, да? Да. Окей. Вот, давай, начинай. Громко будет. Это громко? Ну что, все совсем не так, как я планировал. Сюда фильтр, конечно, у нас не поместится. Система защиты от протечек тоже сюда у нас не поместится. Придется что-то думать. Тут еще вот изгиб за каким-то фильмом они его сделали. Здесь придется вот эту трубу отрезать. Вот сюда вот вставлять кусок. И вот здесь сделать этот поворот, чтобы счетчик-то был на уровне глаз. Как все это делать, я даже не представляю. Ну, как-то придется. Сейчас, наверное, в пойдем. Купим полметровый кусок трубы сюда. Вот эту отрежем аккуратненько. Как-нибудь чем-нибудь, с пилочкой какой-нибудь по металлу. Так, по хорошему сабельную пилу и болгарочку. у меня с собой ничего нет, все в гараже. Вот. А потом продолжим. Так что, приступаем к уборке. Итак, друзья, лайфхак, как отрезать стояк канализационный, когда нет сабельной пилы и ничего вообще по Берем нитку вот такую, все, я думаю, знают, что это за нитка. Она у нас будет как пила ручная, знаете, без рейка есть такая. И вот так вот, вот так вот погнали. Как будто корову кладешь. Черт про спортсмены занимаются. За ней этот делают. В общем, перенесли сюда некоторые вещи, постельное, под столом вещи наши, на стуле вещи, на окне, просто повсюду. Сейчас покажу, чем там Саша занимается. В общем, начал производить демонтаж старой системы. Ну, трубы, конечно, написано что они для горячей воды. Но они, не знаю, действительно видно будет. Они, по-моему, алюминием что ли армированы. Ну, в общем, тут. Есть слой армирования, но какой тушь он очень больно тонкий. Труба как говно горнутся, мнутся. И когда я дошел до угла, видите, да, что произошло. Это от застройщика? Да, это от застройщика. Я со вот здесь вот на углу просто рукой смог так слегка дернув, разорвать вот это соединение. Все трубы были просто напрямую, как вы видите, сбетонированы. Все вот эти вот соединительные уголки, соединительные муфты. К середине труб. Просто все в бетон залили и так оставили. Ну, наверное, так было нужно. Еще чуть-чуть, ну, не дай бог, конечно, это было бы на нашем ремонте. И это соединение могло бы подтечь, потому что оно вообще не спаяно. как так. Продолжаем. Что? Демонтаж? Демонтаж, стяжки. Сейчас выголдим, что нам надо. Новые штробы сделаем, как будущие трубы. А потом? Да, трубы теперь будут идти, э, выходить в общем не из пола, а из стены. Да, заштабим слой штукатурки, он здесь достаточно толстый, вот так вертикально отсюда сделаем вывод на радиатор, там соответственно второй вывод, чтобы угу. у нас из пола не было труб, чтобы все трубы выходили из стены. Ну, Дальше да. все покажем? Да. В общем мы немножко прибрались закрыли э, дырку линолеумом начали делать разметки под электрику, под электрику да, на вот, тут не особо видно э, сейчас двигаем мебель и делаем разметки на этой стене в общем сделали мы разметку на противоположной стене бибель немножко подвинули на серединку чтобы здесь ходить обесточить всю комнату да решили обесточить всю комнату как решили Она сейчас необходимо как это называется распределительная коробка вот там же да. Да, распределительная коробка. В общем, все провода в этой квартире были 0,75-е, многожильные, самые-самые, что ли, на есть дешевые, которые только можно найти в магазине. И поэтому, потом, когда будем счетчик разбирать, щиток, я вам покажу, там перемычки полтора квадратные оплавились. Как так произошло, я, конечно, не знаю, но я подозреваю. Сейчас покажу, какие здесь провода мощные. Вот да, и следующим этапом сейчас мы с тобой пообедаем, да, и будем... Ну, вот, поторопить вот все. Красиво сделано. Вот на 75 проводочек многожильный. Ну, подкручено все. Рой даже... У, тут даже крепко. Не то, что в коробки. Ну, в общем, ладно. Пойду, покажу, как у нас там все. Забыла вытащить а, сушилку для белья. Ее теперь мыть придется. А здесь у нас полнейший хаос. У меня кот то и дело забегает а, в ту комнату. Ему приходится постоянно мыть лапы. А Еще я только что поставила стираться белье, а машинка почему-то выключилась. Классно. Ладно, сейчас разберемся. Я хочу поставить рис вариться с овощами, постельный теперь тут, мне тут ненадолго сложили диван, комодик, стол под столом, там целые склады уже, вот, ну, как-то так.